Всем привет, друзья, в этом канале. В первую очередь я хотел бы сказать, наверное, то, что происходит в мире. Я сейчас глубоко в, глубок, в глубокой депрессии, в депрессии, в, депрессии, в которой я нахожусь. Я, наверное, мало людей находится. Но мотивация этого видео будет не об этом. Мотивация видео будет о том, что мне, как бы, что нужно писать и что делать дальше я сам не знаю ну, вот в чем <смех>, в чем моя проблема в последнее время то что я еще полнейшую усталость от всего а, полнейшую усталость от ютуба набирать какие-то просмотры а, комментарии под видео а, это не получается получается лишь то что а, я иду в минус а, то бишь 30 просмотров, 20 просмотров, и И в последнее время я стал забивать на. Да, в первую очередь это происходит, потому что у меня нет, соответственно, времени, чтобы записать какое-то игровое видео прохождение или ту или иную часть, которую я должен был выпустить, но, к сожалению, у меня этого не получается. Ну а когда я нахожу время на запись мотивации. Чего чем хотелось бы сказать а, в этом видео? Я хотел бы поговорить сегодня. Подкаст будет о том, что возвращение к каналу к истокам, возвращение к тому, что мы делали изначально. Изначально этот канал был, я хотел бы посвятить то, что на этом канале были игровые видео про танки. А, как вы помните, я занимался профессиональной деятельностью в танках и вот, но, ну, к сожалению, я с игрой расстался. Я ушел из игры, и мне пришлось искать какие-то варианты для развития своего канала. Ну, я решил, что это будет самое то. Но я, к сожалению, ошибся. Ошибся в том, что. Я выбрал «Let's Play и выбрал неудачное название канала. Это первый картавый Компани, да? Вот. Не уз... не... Ну, это я так считаю, что оно не наз... неудачное. Ну, может быть, оно и удачное. Я не знаю. Как оно отображалось для Ютуба, я не знаю. Вот. Мы потом на... начали называться Картавы. Игры на ПК. Вот. И... Затем, в, в этом году я переименовал канал э, на свой псевдоним, э, давнейший псевдоним, который меня называли «Друзья», в, ну, «Курнулия», вот, и э, курнули это означает, что «Вадим Курнуля, да, вот, чтобы вы все понимали, что происходит и почему все так на канале, да, как бы не выходит очень часто видео, и... В первую очередь это... Uh, я считаю, что я не могу отнимать у семьи время и освещать uh, видео, делать... Когда я нужен семье больше всего, я... Uh, это время семье. Вот, это, наверное, самое первое, что я хотел сказать, uh, что... Uh, этапе когда у тебя родился ребенок и каждую минуту каждую каждую частичку каждый месяц и какие-то да возможности у меня были записывать видео я делал записи раз в неделю я выходил делать для вас какие-то подборки обзорки и тому подобное я надеюсь что вам Нравился, нравится такой контент, но, к сожалению, мы не идем дальше, мы не растем а, до того значения, которое хотелось бы мне. Мне бы хотелось набрать тысячу подписчиков для начала, чтобы я мог хоть а, как-то получать а, какую-то, а, так можно сказать, какой-то инцентив от Ютуба, да, то, что я получаю тысячу подписчиков я прошу донат вот всем кто подписался на канал огромную благодарность потому что вы приносите каналу число количество просмотров число количества часы часы для моего канала которые очень не хватает мне вот и соответственно соответственно вы приносите мне лайки там что -то, это тоже меня как бы радует и соответственно но к сожалению этого не происходит уже полтора года пытаясь пробиться на тысячи подписчиков но как-то меня мотивирует хотя я очень оптимистичен оптимистический человек да я не хочу бросать канал никогда но период какой-то был, да, то, что не выходили видео. И вот я периодически записываю видео для того, чтобы вы были в курсе тех моментов, которые происходят в моей жизни, да, и почему все... Сейчас мне очень не хватает на новые то проекты да мне очень не хватает а, той самой поддержки которая бы у меня да, намекаю ни в коем образе на донат а, в скором времени а, я намекаю на поддержку вас а, в виде подписки и какой-то активности на канале на, все же да вот и каждый каждый заходящий человек да в на мой канал, как бы. Вы понимаете, то что не реагирует. Я понимаю то, что видео ни о чем. Мне хотелось бы видеть лучше, до да, видео, хотя у меня были, можно сказать, серые и белые видео, да, и ну, все же как бы Вот это, все, вот это все оно. Мы набрали по одному видео 3000 просмотров спустя полгода. Вот как-то так. Спустя полгода мы набрали какое-то количество подписчиков. Оторвались от строчечки 136 до 176 до 178 и все на этом стали. и никак не двигались. Я во время уже наверное, финансы какие-то вложил в этот канал, покупая игры, покупая что-то еще, да, оборудование для этого канала. Вот, к сожалению, сейчас у меня такой возможности нет. Нет возможности приобретать дополнительный... Как же хотелось бы много чего улучшить, но я к сожалению не могу. Не могу также покупать, при, приобрет, приобретать э, в дальнейшем репла игре Y приобретать, поэтому я сейчас думаю на на проектом вы можете подсказать мне что писать э, вот ваше предложение по какому-то платному проекту, кроме танков. Кроме танков где бы вы сами хотели. Ну, или еще что-то такое, да, чтобы а, я как-то мог взаимодействовать вместе с вами. Будет такой формат, то, что вот, просят поиграть в это. Как бы, я с удовольствием сделаю для вас видео по этой игре. Будет даже очень прикольно так, такие видео, да, делать. Было бы неплохо делать такие. Вот. То, что я придумал, то, что вы я придумал, да, вот, то, что какие у меня идеи всплыхают в моей голове, то, что мне подсказывает IQ там или еще что-то, да, вот, они, грубо говоря, проваливаются с треском, проваливаются с треском они, и вот это все, как бы, ну, а на мне тоже как бы осадок остается, и мне не хочется дальше как-то делать видео. По тем темам, которые я бы хотел делать. Вот. И это меня очень печалит. И набор актива тут, да, то, что набор актива канала очень печален. Поэтому, друзья, я предлагаю такой формат видео для вас сейчас вот. В данный момент напишите мне свой комментарий, какую, какую игру бы вы хотели реально посмотреть, в какой игре мне можно играть онлайн-игру бесплатную, чтобы вы э, были заинтересованы в ней, э, чтобы вам было интересно. Есть множество игр, которые э, вы хотели посмотреть, наверное, да? Я не очень силен, могу сказать точно, вот, я не очень силен в таких, в 3А играх. Фабк, да? того или всего. Сейчас, сейчас сейчас я э, играю в Доту, в Доту-2, да. Это вот чисто ради интереса мне интересная игра. Но, к сожалению, я пока не готов снимать ничто. Ничего о ней. Я не готов снимать о ней вот практически ничего, потому что я там новичок и как бы было бы а, не очень плохо, не очень хорошо снимать а, по ней видео. Вот, а, наверное, это я так считаю. Может быть, вы считаете иначе? Как бы вот, можно записать какую-то отдельную там? Ну, типа, как бы, видео по доте у меня есть очень эмоциональные вещи, которые, да, которые вот, лично а, как начинающего, да. В доту я уже играл, но к сожалению, а так получилось, что это ну, это была первая дота, и сейчас я играю в нее, и но ну, как начинаешь? Я не могу сказать то, что выйду я в какой-то там рейтинг. Ну что-то, но... Вот так, да? Для меня это игра для души. Так же, когда-то стал Майнкрафт какой-то... На какое-то время он стал для меня. Но потом как-то... игры пропал, как... Мгновение. Ну и суть того, что... Вижу... А, если бы Майнкрафт не был бы таким популярным, то, возможно, были бы по нему видео. А, но, к сожалению, я сделал, да, вот пару пристрелок к ней. Пристрелился... Я, один раз, да, по-моему, я раз пристрелился к ней, но я не, не получил взаимодействия. Суть в том, что я хочу а, такую но она должна быть более простой, более более приятной, можно было поиграть. Я хотел записать игру про stream, да. Стей Stay Out я хотел бы историю. Да? У меня были такие, такой ролик один что вот такое что типа того да было вот что-то типа того было и я как бы я... не отрицаю это все было экспериментально направленные видео под запросы под экспериментировал какие-то видео я делал лично можно так Любишь, я нарабатывал какой-то свой скилл да свой скилл как ютубер да но к сожалению пока пока я маленький ютубер и... а, у меня нет а, то и... как говорится у наполеона были планы высокие а, так друзья я еще раз хочу всех поблагодарить за то, что вы подписаны на этот канал. Спасибо всем за то, что ставите лайки и комментируете меня. Мне очень приятно, я жду от вас всегда фидбэка, я всегда отвечаю на ваши комментарии. Вот. Я очень рад, то, что, наверное, я скажу все же, да, что я думаю о сегодняшней ситуации. Знаете, ребят, я, у меня бабушка, бабушка, бабушка, вот, да, ты как бы, у меня сейчас есть издание Вот такое у меня состояние, я ничего не говорю. Я не хочу идти против своей власти, я не против тех людей, которые живут где-то рядом, да, я вот так скажу, чтобы вам понятно. Вот, я за мир, мир во всем мире.